Здорово. Ну как ты? еще в прошлом моем видеоролике мы с тобой говорили о том как поднять много денег на барвих рп без доната конкретно в нынешнее время ну а сегодня мы с тобой обсудим то как это можно сделать уже с небольшими вложениями а конкретно за донатив на проект если конечно же у тебя вообще есть такое желание ни в коем случае не призываю тебя к этому донату дело абсолютно каждого но от себя лишь могу дать тебе несколько советов на что вообще стоит тратить свои деньги если ты уж так решил кстати перед началом этого видео не забывай про розыгрыш на 500 косарей которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике все условия ты видишь на своем экране но итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании удачи не могу сказать что на барвих рп довольно просторный расширенный донатный магазин разработчики барвих рп никогда в принципе не делали основного упора на донат в отличие опять же от других проектов донат меню на сегодняшний день у нас с тобой в принципе не так много каких-то супер крутых эксклюзивных вещей которые можно было бы Продать бы на том же торговом центре за огромные деньги. Кстати, если собираешься вдруг задонатить, обязательно делай это лучше всего, конечно же, в выходные или праздничные дни, когда действует акция X3 на донат. Так ты получишь гораздо больше коинов за свои реальные деньги. Но исходя из всего того, что мы имеем на сегодняшний день в данном донат-меню, в данном магазине, я могу тебе посоветовать лишь одно. Конкретно, естественно же, рулетки, но далеко не все. Сегодня мы с тобой остановим свое внимание именно на рулетках USSR cars потому что лично как по мне лично как показала практика на моем собственном опыте это самые топовые самые реально прибыльные рулетки стоят они крайне дешево если мы с тобой будем обменивать те же 180 коинов сразу на верты получим с тобой максимум 100 тысяч рублей если конечно же ты как и я задонял 1800 коинов а именно 600 рублей по акции x3 то ты сможешь все эти 1800 коинов сразу же поменять на миллион четыреста тысяч рублей что довольно неплохо но из одной такой же рулетки мы с тобой можем выбить главный приз а именно BMW m 5 e 60 естественно с небольшим шансом и если мы с тобой все-таки выбьем из 10 рулеток хотя бы одну такую бэху мы сможем ее ту же слить в гос больше чем за 2 миллиона 700 тысяч рублей что даст нам окуп почти в два раза и что к моему дикому удивлению у меня получилось сделать уже с первой же купленной рулетки хотя и купил их целых 10 не знаю если мне еще выпадет хотя бы одна, это будет просто лютый окуп не первый раз мне уже выпадает данный бэха, я миллион раз открывал данные рулетки на стримах. Вообще, с данной рулетки выпадают в основном только исключительно русские автомобили. Самое хреновое, что мне когда-либо выпадало в этой рулетке, опять же, это было крайне редко, это АК. Как правило, всегда эти рулетки окупаются. И в основном, даже если тебе что и будет выпадать, то это будет как правило что-нибудь в районе тех же 100 тысяч рублей. То есть, если ты уйдешь какой-либо минус, то он будет небольшой. Тебе не будет так обидно за потраченные деньги. Это будет примерно та же сумма, которую ты закинул бы и обменял сразу на коины. Что, в принципе, мы с тобой уже наблюдаем на практике. Да и помимо всех бюджетных русских автомобилей, здесь еще выпадают довольно также неплохие русские тачки. Возьмем ту же Газельку КУАС, Патриот или Ладу Приору. Это все также же нам с тобой дает несколько кратный окуп. Как я тебе уже и сказал, уйти в минус конкретно в этих рулетках порой практически невозможно, тем более, когда ты открываешь хотя бы сразу 5 или 10 штук. И даже если ты выбил какую-нибудь шестерку, которую стоит слить в госву. 80 тысяч рублей, ты ее можешь не сливать, ты можешь попробовать ее стоковую, с нулевым пробегом, продать на БУ рынке за те же 90-100 тысяч рублей какому-нибудь новичку. Ему всяко будет приятнее купить хоть немного дешевле цены автосалона. Но опять же это время и тут тебе уже решать самому продать ли сразу данный автомобиль за 80% его стоимости из магазина, либо же уже продать постараться какому-нибудь игроку чуть дороже. Самое главное помни, если ты тачку сразу не слил в этих рулетках за 80%, а забрал ее себе, в дальнейшем тебе уже не удастся ее так дорого продать в гос. Потом ты сможешь сделать это только на БУ рынке, через команду селкар, всего-навсего за пол цены ее государственной стоимости. Также данные рулетки довольно выгодно продавать другим игрокам в том же торговом центре, к примеру, если ты не особо веришь в свою удачу, а задонатить все-таки хочется и поиметь как можно больше с этого денег. К примеру, у нас на 9 сервере буквально на днях я видел, что такие рулетки с удовольствием скупают в больших количествах по 350 тысяч за штуку и видел как продают по 400 тысяч за штуку там же как ты договоришься опять же даже если у тебя нет возможности задонатить но ты хотел бы испытать удачу ты можешь купить их за игровую валюту в том же торговом центре либо задонатить и открыть сам или опять же задонатить и продать эти рулетки по 350-400 тысяч рублей за каждую это гораздо выгоднее чем обменять 180 коинов на игровую валюту конкретно на 100 косарей. то есть в любом случае данные рулетки реально не плохо так окупают тебя. В отличие, опять же, от всех остальных рулеток, я не могу сказать, что все остальные рулетки плохие. Я знаю даже человечка, который всего купив одну рулетку General, смог сразу же выбить с нее пугать дива стоимостью 200 миллионов рублей, и который просто дико окупился. Но лично, как показала практика на моем собственном опыте, самое дорогое, что мне выпадало с огромного количества открытых дорогих рулеток, это была парочка rolls royce culinan тот же пугать Широн или что-то еще дороже. Мне, к сожалению, не выпадало. И опять же, стоковый Rolls-Royce Cullinan слить в гос было, если я не ошибаюсь, что-то в районе 18 миллионов рублей. Продавать такие автомобили кому-то на бу рынке не совсем выгодно. Да и опять же, шанс крайне мало на выпадение такой тачки, а стоимость каждой такой рулетки ого-го. Так что для меня на сегодняшний день ТОП-1 рулетки и вообще, наверное, ТОП-1 донат на Барвих РП – это конкретно бюджетные рулетки USSR Cars. И если ты уж все таки решил потратить свои реальные денежки то старайся делать это разумно. Желаю тебе удачи в будущих покрута. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!